Сегодня видео по хромированию. Долго я его собирал, у меня там произошел небольшой косяк. На петличке села батарейка, именно та, которая передает сигналы. И по сути у меня был хреновый звук. Я кое-как, по максимуму, насколько смог, поднял звук, чтобы он был нормально слышим, и читаем, повырезал лишние моменты и собрал кучу максимально информативное, полезное видео по хромированию. Алексей нам расскажет, что, какие компоненты химии, как смешиваются, какой водой и как это все наносится. Покажет, как это все происходит вживую. Потом я присыплюсь себе камеру на башку и сверху сам пробовал первый раз. И в принципе ничего сложного, все получается. Самое главное не напутать порядок. В вот тот момент, где я сам буду от первого леса вам показывать, я вставлял именно порядок действий, что, зачем происходит. Сложности в работе с хромированием, как оказалось, нет вообще никакой, это даже проще часто, чем акваприн. Самое главное, это подготовка очень качественная должна быть под нанесение хрома и правильное использование химии. Сам процесс занимает ну, реально 2 минуты, если небольшой какой-то объект. А вот правильность использования химии, это уже как бы, зависит от, именно от вас. Всю эту химию можно купить у них, начиная от... Лака, на который наносится химия, сама химия, лак, которым защищается химия, обязательно колоры, которым колорируется лак, чтобы хром не желтил. Кстати, об этом моменте я отдельное видео остановлю и выскажу, потому что на самом видео мы об этом не сказали, почему-то забыли. И все пигменты, которые делают хром синим, желтым, красным, золотым там и так далее, это все тоже есть у них в продаже. Поэтому так же, как и предыдущие перематываем. Если есть вопросы задаем их в комментарии. Компания Fusion Technology на них вам в комментариях. Модификатор A, 100 миллилитров, модификатор Б 100 миллилитров, восстановитель и активатор 50 миллилитров. У него расход очень маленький, поэтому его надолго Это будет. тот комплект, который на 3 квадратных метра? Да. Да. Да. То есть все это дело необходимо смешать с дистиллированной водой. Под каждый Компонент, своя колба. Uh -huh. Подписан. Восстановитель, модификатор А модификатор Б. Каждый из этих тюбиков, 100 миллилитров, смешивается до литра воды. То есть наливаем 100 миллилитров модификатора модификатор A, 900, модификатор, и 900 миллилитров uh -huh. чистой воды дистиллированной то есть обязательно условия дистиллированные именно? Не... Нет, обычно вода не пойдет, слишком много, там три месяца солей, железа, то есть это будет на качество влиять очень сильно. То есть не получится чистого серебра, если обычную воду использовать. А сколько они могут, ну, как бы развели, допустим, все не использовали, сколько времени есть, чтобы они ну, стояли. неделя она точно простоит Установки, то есть ничего страшного не случится. Ну, как бы недели это немного, вот одно сделали, если. Не Описательно он... весь, допустим, если ну, да, тебе много чуть -чуть не надо, а большой объем не надо да, можно, допустим, 50 миллилитров развести mm -hmm. и долить до 400 получается, ну, до 500 мл. Mm -hmm. 50 мл химии и 450 mm -hmm. воды. Активатор э, смешивается также с водой до литра, но он хранится очень долго тот актер да он в установку не заливается он отдельно заливается в распылитель в пластиковый в распылитель бомб. и в нем достаточно долго хранится. то есть на него можно еще бросить кусок олова а это что даст он так дольше будет хранить дольше будет не порастить интересно хм распылителя, mm. хранится очень, очень долго в очень долгое место, то, что прожит, ничего не будет. Расход у него очень... Ну, это, то есть, для, скажем так, себя, а сейчас это с большой установки тоже самое будет подаваться? Нет, активатор, он вот. А, вот он такой, вот, то есть, он тут и идет? В установке, да, только модификатор и восстановление. А в большой колбу что? В большой колбу просто вода. А, чистая, без всякого. Понял. Ну, вы дистиллировку делаете сами, да? У вас да, есть дистиллятор? установка. Ну, у нас фильтр, вот, в принципе, это обычный обратный осмос. Ну, обратный осмос это дистиллировка, как Нет, бы, и она и есть. Плюс еще парков с э, его надменной смолой, Чуть-чуть все проходит. А так вода обычно, а ну, обычно. Да, я знаю, ну, обычная, да, если у меня стоит такая, если вы выкинуть оттуда минерализатор, это дистиллировка получается. То есть активатор можно смешать смело весь, к примеру, пусть он стоит, да, в этом, и, как бы стоит и туда олово, да? Кусок? Кусок, олова бросаешь. Ну, большой, и небольшой какой-то. Да? Ну, это паяльное олово, правильно да, понимаешь? Только без канифоли. Да. подписаны mm -hmm. А, Б, Чтобы не, не путать. Так, у вашей установки получается есть ну, химия налита, она собирается, это в один пистолет, да, с воздухом? Да, в один с капульки самотеком ага. поступает на вода. Ну, Или воздух. воздух да. подходит, давление большой, где-то там 2-3 атмосферы. А дальше что-то. атмосферное давление на полус полу водой скоп. и в принципе продувочник в пистолет просто для того чтобы а, обдув обдувку делать. ну это вода вот эта, да? да, чистая, стерильная. Да. А, в систему просто воздух втыкается, да. а продается да. она получается готовой, то есть надо только по сути воткнуть воздух, налить химию, воду и да. вперед. так теперь надо это ну сейчас до сюда по подготовке деталей что-то как ну, я не Готовка такая же обычная малярка, то есть э, если у нас деталь пластик, соответственно, правильно по пластику, потом э, все остальное. Ну, то есть, то есть лак... грунтуем, красим, покрываем вот и... лаком. То есть красить ее, в принципе, не надо. А, ну, можно в принципе, как бы, чтобы лучше зеркало было, почище, можно в черный цвет покрасить. Это То есть покрасить черный и залить лаком. То есть на черном глянце он как бы поярче будет. Быстрее будет видно реакция, и серебро uh -huh. чуть почище будет получается. Но, на самом деле особой разница не, ну, небольшая разница. То есть можно красить черным, можно не красить, можно просто uh -huh. так залачивать и все. То есть лак здесь идет базовый. Сейчас, лак это тот, на который мы это будем... тот, на который наносится само серебро. Ну это автомобильный лак? Нет, это полиуретанный, автомобильный, не, не знаю, с какой тематики, какой-то промышленный. Сейчас, секунду, серебро... я не понял. То есть мы грунтуем, к примеру, элементы, потом блокируем вот этим лаком. Вот лаковым. этим лаком ага. он лакирует, то есть у него очень хороший объезд с серебром. Mm. На нем серебро хорошо держится. То есть это уже проверено компонентный, плюс разбавись, пропорция один к 1, разбавись он, там процентов 10 максимум, больше не надо, потому что слишком жидкий станет, потекивает. То есть покрываем деталь этим лаком, сушим его в печке при 60 градусах минимум один 1 час, и можно, в принципе, продолжать работать, если без печки, то сушим минимум часов 12. Если этот лак плохо просушить, то по-любому вся деталь будет в муарах. То есть не будет чистого серебра, будут разводы, муары, белесы и То есть это все из-за того, что лак не просохший. И также, если он не досохнет, его очень тяжело будет обжечь. То есть мы после того, как деталь просохла, прежде чем начинать ее металлизировать, ее сначала необходимо огнем обработать. То есть, лак необходимо, так скажем, подогреть так огнем. А да, то есть Огневую не сильно, просто да, для того, чтобы, так скажем, реакция произошла верхний слой лак с э, огнем, когда происходит, у него молекулы, так скажем, по-другому становится и у него появляется. А сколько времени после обработки огнем есть, чтобы наносить? И сразу, то есть огнем обработал водой облил, посмотрим, осмачиваемся. То есть деталь э, должна вся быть покрыта водой. То есть если взять просто деталь лакированной, сейчас на, на, на она, стечет, воду, она будет стекать. Огневая обработка дает нам ну, тискостробный что-нибудь. Я в смысл есть, понял, да? Вода, вода удерживаться будет на поверхности. За счет стекать, этого да, будет хорошо ага. впитывать химию в сам лак. Сейчас деталь досохнет. И... Будем пробовать. Начну, да. Концом плане Чтобы не поджечь лад. Ну, понятно, Потому что с лад подождем. Затем её после огня и смотрим. То есть она должна быть да, да? покрыта водой. Ага, Движный, вот краешек, да. Скрытый. То есть Потому можно доработать. Либо, тыла, либо она там плохо обожглась, плохо, всего, плохо обожглась. То есть можно, если что, еще раз доработать, да? Да, то есть те места, которые не смачивается, вот, смачивается. держится Есть. добились Первого. Дальше берем обезжириватель, это 10-го ровно вода сходит. А сколько там чего? Я тут буквально несколько капель входит, чтобы просто был хороший мирный раствор и все. Обезжириваем. Опять смываем, да? Да опять так. смываем воду. В общем воды реально много. Воды большой расход. активатор активатор не следит это в принципе надо и вот активатор надо очень хорошо смыть с детали промышку на промышку активатора воды вообще жалеть не надо его надо везде хорошенько удалить все, после активатора Не надо останавливаться, ты увидел серебро, не надо останавливаться надо по плотее слой нанести, чтобы прямо на плотная нормальное, получилось. Как понять, когда останавливаться? Ну, вот, в принципе, зеркало уже нормальное. Угу. То есть если не продолжать лить, как бы оно все равно лучше уже не будет, да? Да, потом стоп-реакции. А стоп-реакция ее где брать? У вас тоже есть все это в продаже? Это хозяйственное мыло. Есть, и водой и немножко там. Нанесли Хозяйственное мыло вот здесь. Так, если согнали, ну, в принципе... Ну, если. вот... Это. Не, ну, соринки. Соринки — это ерунда, вот видишь? Ага. Лак, это просто, что? Здесь, скорее всего, лак еще. Не просох. да? Не просохший. Те, которые там стоят, уже, наверное, думаю, до конца вытянутся. Ну, круто. Хорошо, получили результат. Что дальше нам Даже надо? Дальше В печке? печке минуту 30. А 40 нет 40 если нет печки? нет, то часа 3 при комнатной температуре. Ну, короче, в камере оставили, к примеру, занесли? Да, часа на 3 оставляем, сушим. И потом покрываем лаком. Угу. с колером И потом чистым, любым, в принципе, автомобильным финишным. Но лак адгезионный, он специальный. Да, это специальный, который держится на металле хорошо. То есть у него с металла хорошая. То есть он обеспечивает адгезию, не, не дает отслаиваться. Если любой какой-то автомобиль взять лак, он, во-первых, очень тизну будет сильнее давать, и во-вторых, не будет адгези именно самого лака вот с этим серебром, который мы сейчас наносим. Понятно. вопрос а для оптики внутренней части, где нет контакта механического. Там тоже не надо. Не надо а, Оставляем, сушим и устанавливаем. Да, серебром все просушил, Су и можешь да. в принципе пару собирать. Отлично. А что вот это пассивация <связываться> написано? <связываться> для чего? Это вместо лака <связываться> <связываться> наносится на серебром, то есть как то некая защита дает. Можно прийти Для оптики? Да, для оптики использовать. Там тоже химия специальная что-то? Да, какая-то химоза, сейчас я не знаю, какая-то химоза. Mm -hmm. Что, можно лачить? Так, что, да, одевать перчатку. Давление, конечно, вы на него выпьете. А, порядок, сразу в глянец или припылить и... До нужного оттенка. Вот именно в этом моменте, уточню ваше внимание, что Лак, который я сейчас наношу на объект, он уже колорированный. Это сделано специально для того, чтобы хром, когда на него наносится обычный прозрачный лак, просто прозрачный, он начинает как бы желтеть чуть-чуть. А вот эта пигментация лаком дает нормальную прозрачность, то есть как бы естественную прозрачность. Но тут главное не переусердствовать, как я, допустим, это сделал на этой машинке. Я налил чуть-чуть жирнее слой пианица, разрастенную, поэтому синего легенькая. То есть этим можно еще поменять оттенок, да? да Просто лак-то начал ну, угу. как с... светлеет. Да, что -то. Ну, то есть этот лак и к чему? Его можно сразу с первого слоя в гляне сдавать. Ага. Я, я про это спрашивал больше. Понятно, что каждый последующий слой будет убивать. Больше чем надо? Вот он растянется? А, ну да, синева. синева тоньше, быть, а он бы растянулся, да? Ну, он бы по-любому растянулся, бы потом следующим слоем влага. Чисто еще. Он бы его выровнял. А, сейчас я принесу это обычно. Чисто для сравнения. Ну да, ушел. Ну, опять же, это когда в упор так. Ну, честность, так не знающий, не понимающий, оно. Хром, хром, круто, хром. Все круто. Ну да, с оттенком просто. То есть тут можно как э, в вариант держать про за запас, такую машинку, которая чистая у тебя не захронированная, mm -hmm. Да, и по ней тестировать, пригонять оттенка. Mm. Чтобы переборщить и не осталось. как в принципе разошлось уже, no. это не особо видно. Вот растянулось. А это тоже в тот же лак, то есть также пигмент? В тот же лак, такой же пигмент. А сколько там идет, 50 миллилитров тюбик этого пигмента, он mm. смешивается на литр лак. Да, то есть можно в принципе сразу, Забодяжить его, да, если ну, партия делает. делать. У тебя будет литровый готовый заводный я ж, видишь, пытаюсь чтобы вот он в потом оттянулся, он сильно прямо уходит апельсин такой то есть в принципе если нет необходимости прям этот сильно то можно оставить прожилки и потом тем лаком его сделать в гляне Да. Разойдется. унитаз у вас в этой схеме потому что ну, меня как маляра вот эти вот недолитости пугают чуть-чуть можно а вообще напылять. Сделал, и да, потом вторым слоем еще чуть перепылил, они все равно вырватся. Не будет такого-то, что останутся точки не прокрашены. Mm -hmm. не знаю, ну, можно тогда напылить, а лаком обычным автомобилем это сначала высушить надо же? Нет, Или то есть можно, он, то есть... слой проходит через а, и... 15 минут и прямо а, То есть просто в общем потом он должен сохнуть. Да. Часов 18, да? А, тогда понятно. То есть этот можно вообще использовать как базу с большого расстояния, напылить, напылить там. Ну там, то опять же, если очень тонкий слой его будет, не будет хорошая. Езе, ну я имею в виду напылить, в плане разложить просто так, чтоб да. вот, ни, цепь, да, чтобы не пыль было, было линии ничего такого. А если еще дать слой, все равно отражение будет, но уже будет такой прям я оранжевый. Попробуй, как остается. Некое. Ага. -а. Чисто понял. А да, вот это та машинка, у которой, ну, Смарок. да, они все равно просматриваются. Они видны будут в любом случае каким-то интересным. Блин. Эффект. Эффектно. Я попробую так сейчас напыляю. Здесь уже кэнди, здесь в принципе можно. А, можно. Э, стоп, Полный так тут вы лак, лак или нет? Лак, пускай не краски. Mm -hmm. А там был концентрат просто краски? <coughs> да. Ага. Чуть -чуть. здесь уже если тебе надо там потемнее еще слой да? да? ждем тут просто получается концентрация меньше да. самого кэнди ну разница я имею в виду если налить на 100 грамм там не 6 капель а пару капель концентрата то есть эффект не такой или такой будет. у кэнди краски все-таки ну, лучше получается да. кэнди более пигментный угу. Обалденный результат. Ну, я не, не беру внимание Сарины. Да, для этих работ, конечно, камера нужна идеальная, чтобы нигде не проскочило ничего. Полировать шансов нету. Ну здесь сейчас. Нет, этот уже финишный лар, ты можешь полировать. Нет, финишный, понятно, но вот этот. Да. И этот, и тот, который был серебра, там уже без вариантов. Да. Не получилось переделать. А вот эти работы как вы оцениваете? Вот понятно, сложность там, что хочет клиент, но... Да? Так же по сути считаем по объему, просто если цена за квадратный сантиметр другая, больше 8 рублей, там если у плюс 8. 6, 6. 8. Ну, это 8 хромирования просто защищенное или уже хромирование с тонировкой? Да не знаю, Ну тут сложнее, чем аквопринт, что-то Че не сильная разница. Не особо сложнее. По сути, моментов меньше накосячить, чем там. Я про ответственность здесь... в плане помещения. Помещение должно быть вообще идеальнейшее. В этом плане, да. в этом плане здесь, То есть и сама аренда такого помещения, она по сути дороже, чем... Результат, конечно, классный получается, в принципе, сложно. А ничего, главное, не запутаться в процессе и хорошо вымывать. А если что-то не получилось, весь состав каких-то кислот, точный состав он, даже не знает, он прям ну, желтый. Попробуем. То есть ничем не защищено, но как бы уже готово к тому, чтобы наносить лак. А, ну, да. Ну да, прям. И можно в принципе ее Все еще совпадает. раз да, сделать, да, промыть водой, обереть. А обереть надо. Прогреть уже не надо, а, уже да. смачиваемость хорошая.